и ссылки с внешних ресурсов. Для поисковика при расчете вот этих всех показателей Page ранка очень важно по возможности, чтобы не только ваши внутренние ссылки были. то есть вот, чем вы С одной стороны, вы много документов, да, это все классно, но с другой стороны, надо, чтобы кто-то сторонний э, рекомендовал ваш сайт. Поэтому желательно его прогнать по разным каталогам, чтобы ссылки на ваш сайт какие-то были плюс классическая схема продвижения это всяких формах То есть в тем... именно важно чтобы это еще тематические были То есть именно по тематике вашего сайта как я нахожу такие формы и статьи где это можно сделать я беру Google Alerts пишу туда сейчас я вам дам скину ссылку есть такой инструмент Google Alerts. Он позволяет анализировать, когда робот индексирует разные сайты, он находит по какой-то ключевой фразе на других сайтах или в новостях вашу ключевую фразу, которую вы здесь Google Alerts задаете, и кумулятивно вам отсылает отчет, что вот на таких-то сайтах, там фактически мини-поиск по вашей ключевой фразе, но именно по обновлениям. И на почту получаете, смотрите, что вот по такой там интересной мне фразе кто-то чего-то написал статью. Зашли туда, посмотрели. Если можно там написать комментарий, то пишем там комментарий. Делаем обратную ссылку. Смотрим. Опять же, сайты. Очень неплохо работают. Это сайты, которые в топе по выдаче именно по вашим ключевым фразам. Надо по ним смотреть, если у них форумы, если у них возможность комментирования. Вы старайтесь именно по посмотреть, как, какие сайты в топе. Те, что в топе, они, как правило, уже хорошо оптимизированы и высокий page rank имеет индекс цитирования. И из них вес этих ссылок будет гораздо выше. Есть такой трюк, который я использую активно. Я заходите, когда регистрируетесь на блогах на этих сайтах. Профиль, в свой профиль там добавляете подпись. В подписи пишите: Я пишу Сергей Бердачук, и дальше я сразу под, под это, своим текстом именем пишу там, раскрутка сайтов и активную ссылку прописываю. Html. Ну, прямой HTML-код прописывается. И потом автоматически получается, в посте вам не разрешают ссылки добавлять. Но в некоторых, некоторые форумы, они эту подпись подставляют. Позволяют таким образом ставить эти подписи. Причем, да, новичкам не всегда такое дают делать. Но обычно идет модерация. Первый раз вы на сайте просто делаете. Какой-то комментарий по тексту. Ну, если посмотрите классическую схему работы с блогом WordPress. Там в настройках можно указать уровни модерирования. То есть, если человек сразу написал комментарий и дал ссылку, он может в спам сразу попасть. А когда вы напишите комментарий, у меня, например, настроено на одном из блогов, что один раз, если я промодерировал, человек прошел, значит, ему дальше автоматом. Модерация идет. Ну, если народу много, то модераторы ленивые. Поэтому первый раз они вас пропустили, типа нормально, все. А второй раз вы уже подпись подписи. Ну, старайтесь не злоупотреблять. На некоторых форумах это после трех-четырех постов такое возможно сделать. Плюс везде там в профиле есть еще поле, сайт. Ну, не везде, но на многих есть сайт. Но таким образом вы собираете внешние ссылки естественным образом. И, в общем-то, можно, если у вас высококонкурентная продукция, которую вы продаете, то можно и в агентство обращаться. Типа, этом типа, всякие пластиковые окна и кондиционеры вы самостоятельно вряд ли продвинете, потому что очень неконкурентные. Но, тем не менее, контент на сайт писать надо по всем этим правилам. Тогда гораздо лучше продвижение будет вообще в совокупности, чем обычные контент который обычно люди пишут не учитывая этой специфики старайтесь получать по возможности внешний трафик